Друзья, всем привет! Ну что? Сегодня такой видосик, так себе, так сказать. Небольшой расслабончик, поэтому сильно там не серчайте. Вот, сделал себе выходной. Если по чесноку. Потому что на ну, мозги уже закипают от этих всех размеров, расчетов и так далее, там подобное. Поэтому кому интересно, смотрите его вот до конца, мужики. Ну кому не интересно, ну все ж, что ж поделаешь. Разжигаю печку. Запихал дрова. Вот. И попшакал на дрова выдышкой. Вот, благо двери закрыл на замок. Я снизу я мочу перчатки бензином, ну, чтоб они горели, дрова разгорались. Вот, и горелкой поджигаю. Сейчас так шарахнуло. Благо закрыл. Так, такой хлопок вот поддувало, аж вот так вот открылось. И дымоход выскочил. Царапины. Короче, почистил заодно дымоход. Я не знаю, пепел до сих пор опускается. Сажа. Вот это нормально шарахнуло. Это капец. Мужики. Ну, Не видно, конечно, через камеру. Но речка до сих пор не замерзла. А, мороз сколько? Вчера наверное, градусов 16-17 держала ночью и днем, наверное, до десятки. Сегодня ночью, позавчера было чуть поменьше. Ха -ха, волна как гуляла, так и гуляет. Капец. Ну что, инструмент греется. Ботинки тоже прогреваются. Такая эта жирочка сделала там перчатки, потому что отказывается работать на улице Морозище, он окна позамерзали, минус 3 Хе -хе. так что, конуса как делать вот один шаровый, резьба отрезана это под э, девятошные шаровые, ну то есть он распиливается достается, резьба отрезается и кусок прутка а вот еще один. Это уже шестерочные шаровые. Вот такие. Тоже резьбу отрезано. Ну а дальше что, гайка. Сейчас найду. Ну а дальше гаечка подбирается. Это те гайки, которые я на металлоприемке. Тогда насобирал там, не знаю, с пол ведра их. Не знаю, что они. Их повыбрасывали. Они новые абсолютно, нигде не ржавенькая. Нагреваю горелкой. Ну, обычно резаком, ну. В прошлый раз горел обычной горелочкой, которая ну, газовый баллончик. Вот на наковальню наставляется и молотком делается конус. И все. И дальше вваривается. Потому что, как бы, они-то есть, конуса, да, вот эти вот с этих сошек там, со всех. Но они могут пригодиться везде, где угодно. Можно, конечно, отрезать и использовать. Ну а зачем такие вещи портить? Потом попробуй их найди. Поедешь, а их нету. И все, здесь под этот под шестерочный, ну, чуть большего калибра подбирается и все. Раздается. И работает оно не хуже, чем те конуса. Вот и все. Что заметил? На речке лед стоит. И вот по центру, по центру, сидит рыбачишка. Что-то ловит. Сейчас, наверное, схожу на речку. Посмотрю обстановочка, что там за обстановка, лед стоит три дня всего лишь, навсего, за одной толщину померим. сделаем, так сказать, небольшой перекурчик мозговой, мозговой штурм отменен ну Вот Идем на речку, взял с собой топорик, сейчас толщину посмотреть вот она зима кубанская не снежинки Ничего. А микрофон не брал с собой, он рубит, сидит. Лунки. Никого больше нету, никого. А прорубил я он тоже луночку такую. Ну вот лед, толщина сантиметров, сантиметров. 7 восемь где-то. Ну, рубил, даже не трещит. За три дня намерз. Волна гуляла, ветер такой был. Нет, а, вон еще рыбачишка понад камышом. За удочкой исходить что ли. Пройтись вот так, понад камышами. Окуньков подербанить. Может, это последний лед в этом году. Это в прошлом году... На один день замерзала речка. Вот как-то так. Вот так, мужики, всегда. Только соберешься на рыбалочку или еще куда. Капец, надо куда-то ехать. Куда-то надо ехать. Кого-то надо вести. Сдается мне в пролете. Вот как-то так. Yeah. Так, мужики, ну, взял красного, взял белого опарыша. Значит, быть рыбалки. Ну, опять заехали еще водить магазин. Сижу, жду. 50 рублей, кстати. Белый, 50 рублей красный. Стольничек отдай. Так что тракторишка пока стоит. мормыш. Вот маданчик отрыл свой вот так вот какие-то еще перчатки лежат уже несколько лет удочки там кивок для для пробы пойдет пылище весь это капец все пойду попробую бур брать не буду новый бур мужики ни разу еще не бурил Пять лет назад купил, до сих пор лежит. <смех> Топор возьму. Так, ну, топорик взял. Не знаю, градусник, конечно, выгорел, но можно будет видеть. Вот она шкала. Видно, вот, если близко-близко подвести. пять градусов тепла. Все, пошли на рыбалочку. Так, ну, этот рыбачишка переместился, судя по всему. Чуть подальше где он там а, он сидит вот там никого не видать там там поворот помните да как-то мы на лодке гоняли но тоже никого не видать сейчас вот в этой луночке у себя возле мостика так сказать попробую чисто так пробненький ну так и постоянно здесь такой обрыв может что-то и будет над камышом пройду здесь здесь хороший такой обрывистый вот и пройдусь понад камышом вот здесь а там посмотрим может быть схожу сейчас покажу и запись прервалась вот сюда вот на этот вот угол там капец раньше клевала капец короче встаю сейчас пробую и наблюдаю такую картину ну поздняк метаться было мужик он сидит рядом вот ведро он с ним сзади а он чуть дальше кот кот прибежал завалил ведро и потянул рыбину так мужик за ним там гонялся он пошел его опять прогонять это капец это же кошара ну, может его с вот такие вот дела. Ну что, мужики, шарохаюсь туда-сюда, еще и клево не видел. Уже не знаю сколько прошелся, сколько мест поменял. Вообще капец, глушняк полнейший. Хоть бы кто-нибудь дербанул, хоть разок. Один всего разочек. Вот, короче, я пришел на какую кладочку, тут уже вот кто то рубил она так замерзла слегка аккуратненько расковырял поставил попробую еще здесь а вот смотрите возле камыша где тут фокус вот это вот не замерзшие вот это там родник бьет снизу и вода не замерзает везде 10 сантиметров ну не 10 8 где-то сантиметров а вот тут не замерзшие Ну что, друзья, первый Чуть на глубину ушел вот. Был там Потом сюда Здесь глубина Около 5-6 метров Вот там вообще вода не замерзла Сейчас, если не убежит Только забросил Здесь около 2 метров Чуть дальше, там около 4 Вот туда дальше Около 6 и сразу же клю... клювануло. Под камушом его нет. Поэтому сейчас сажусь и долблю вот так по надобрывам по глубине. Ну я рыбак еще тот, что там говорить. Хе -хе. А вон, друзья, видно да, границу. Вот там льда практически нет. То есть сегодня-завтра там будет волна гулять мужичок с котом. Ушли, я один на всей речке. Никого больше, мужики, нету. Вот как-то так. Ну и клёво тоже нету. Там уже не видно ничего на солнце. Отошел чуть в сторону сюда, ну тут где-то метра три, а вот там вообще еще больше. Это так на обрыве как раз здесь и вот здесь что-то такое долбит, непонятно сейчас поймал вот такого выпустил вот на трех метрах сейчас если, если будет видно что-то что-то долбит но не пойму чего вот О. и далее он что-то поймал опять какая-то мелочь блин ну далеко надо отходить <свист> <свист> О, это ршик только что одного выпустил такого ршика где он тут? Вот он рш и опять рш. Короче, тут ерши одни. Пойду я отсюда. Так, ну ч, что, что-то клюет. Так интенсивно клюет. Кстати, одного ршика. Мал, чуть покрупнее Камыши кто-то он Со стороны берега запалил Горят Нормально ну, Ветрило какое Туча пошла, пошла Дымная Так, что ж тут клюять? Надо бусину повесить Слишком маленькая мормышка Опускается очень Капец, без как долго. О. Сейчас никого. Хотя нет, вот что-то, что-то такое долбит, вот такое. А камыши горят. прям аж тепло пошло капец кто же запалил? вот кто-то вот здесь отсюда вот от этих деревьев пошло так ну вот мужики возле кладки не знаю не видно работать телефон замерзает вот эти кладка внизу там уже волна пошла гулять то есть сегодня вот это вот что светлое, все будет вода, это размоет. Очень быстро при таком ветре. Ветер очень сильный. Вот такие вот дела. Так что день-два льда не будет нигде. Вот здесь тоже льда не будет. Ну так все быстро замерзает, быстро растает. Вот, кстати. Одна промоинка была, замерзала в последнюю очередь, вот она, вот она другая, но туда я уже не пойду, там капец. И вот третья, это третья промоина, вот. она замерзла в самый-самый последний момент, а там еще дальше, еще, еще позже. Будут ну, сантиметров 5, наверное, лед. Вот, ну. Не хрустит, ничего, держит капитально. Так что, на раз сворачиваюсь и пошел домой. На раз десяточек выловил, хорош, хорош, как-то так. Аж пилить, ну, вот туда кину домой возвращаюсь я уже говорил раз десяток ветер навстречу но я думаю слышно будет вот микрофоны не брал потому что это было порезка мой спонтанно Вон, в той же робе в которой я работаю он замерз это капец как собака бешеная я манал. уже сопляки ручьем бегут. Как они там на рыбалку ездят, как посмотришь. Вот такие, я не знаю, там плавники. Вот такие глаза у рыбы. А у меня вот такой вот размер. не короче не рыбак я. Так что проще, наверное. И лучше в тепле и с металлом сидеть. Вот. Это то, что я тут рубил. А это, это кто-то рубил. Вот. Нагулялся. Не, ну завтра все равно звоняю в ту сторону теперь. С утреца до обеда. Недостаточно. Сегодня уже не хочу. Ну, и оденусь потеплее. Так что, друзья, всем пока. Ну а как по-другому? Через несколько дней льда не будет. Поэтому заняю еще в ту сторону. Как-то так. Ну там не глыбока. Глубина вот там. А здесь поменьше. Может быть, на мелячке вот там дерево лежит. Вон там. В воде туда еще схожу вот как то так все всем пока если завтра будет клев сумасшедший обязательно засниму а так хорош